Где Кадета же маска. Денис Владимирович, маску, пожалуйста, не деньте. Это санитарная гиминическая маска, какой защищает. А вы откуда знаете, что я, Денис Владимирович? У меня маска с марта 2020 года. В них бактерий больше, чем в этом здании. Можно ее одевать Это ваше суждение. Сами... Одеть маску, которой бактерий больше, Денис чем в здании сюда. Использование. Все. В Вопросов больше я, не имею. Санитарная и маски. Согласно указу клубинатора Симоновской области, обязательно. Использование в тех, масок, которых в бактерии, в бактерии больше тоже есть? Или как указано в вашем бактерии? В бактерии указе клубинатора нет ни слова. Нет ни слова о бактериях. Замечательно. Судебное заседание является продолженным. В начатое на время, что судебное заседание было открыто. но Я не подумаю, что я сейчас понимаю, судебное заседание опоздал. Не устанавливается личность лица в отношении, которое ведется производство по делу в административном правонаурушении. Представьтесь, пожалуйста. Живой мужчина с именем Денис. Еще раз, какой мужчина? Живой мужчина. Фамилия мужчина. Не имеется. Вы ну, что вы оказываетесь, назвать свою фамилию и не У живого мужчина фамилия не имеется. У живого мужчины документов не имеется. Вы отказываетесь предоставить суду документов? Я не отказываюсь, не отказываюсь. Поймите русский язык. У живого мужчины документов не имеется. Документы могут быть только у личности. Вы личностью не являетесь? Нет, нет. Мне бы вашу позицию расценивать. Как живого мужчину. Удолжение рассмотрения дела с вашим участием возможно только в случае. Не ваша личность. Так личность устанавливайте где она там где-то в коридоре, она зашла в суд. Криан, не доводите ситуацию до суда. Никто не доводит личность устанавливаете. У меня нет фамилии как у живого мужчины, а нет. У вас есть? И у меня есть собственность имя Денис, все. Собственность имеется только да. В каком случае? Будет расценивать как наявку, в отношения, которое ведется производство по делам нарушений. Как оно и было изначально начато. Далее переходит судья к изучению ходатайства следующего, в адрес суда, это ходатайство, мотивированное положение на части первой статьи, 19.5 Класса Российской Федерации административных правонарушений, которое предусматривает возможность рассмотрения дела, по месту жительства лица и требования формировано, слова словам хочу по придаче дела для рассмотрения Ленинский районный суд города Нижнего Атанила по месту жительства Когда в Прямском городе есть на рассмотрение дело в первой Российской административного правонарушения, в мне не надо это понимать. Я не участник дела. Как говорится.